Если ты записываешь вокал, дикторскую речь, ведешь свой видео или аудиоблог, а может быть и вообще стример, то тебе просто необходим хороший микрофон для высококачественной записи своего голоса. И в этом видео мы послушаем конденсаторный микрофон аудиотехника AT-2050. С вами магазин для музыкантов Rock'n'Roll. Погнали. Аудиотехника т 2050 является, пожалуй, одним из самых универсальных конденсаторных микрофонов. Он умеет работать в трех режимах направленности – кардиоида, круговая и восьмерка. Также т 2050 оборудован переключаемым фильтром высоких частот и аттенюатором на минус 10 дБ. Подробнее обо всех характеристиках данного микрофона мы поговорим вот по вот этому тайм-коду. Я закину его в описании к этому видео, а также в закрепленном комментарии. Пользуйся. Внешний вид AT2050 практически в точности повторяет младшую модель линейки AT. Он все также в черном матовом цвете. Корпус выполнен из металла. Капсую защищает прочная сетка. Однако среди схожих по внешнему виду микрофонов серии AT данный экземпляр отличается переключателями частотных характеристик и диаграмм направленности комплект. К микрофону положили краткую инструкцию. Эластичный держатель типа паук. Брендированный мягкий чехол и пластиковый переходник для крепления микрофона на стойку. Как ты наверняка уже догадался, весь этот ролик записан исключительно при помощи данного микрофона. Но все это время ты слышал голос с обработкой. Сейчас мы с тобой послушаем этот микрофон с двумя разными звуковыми картами. Одна, ну прямо совсем бюджетная. Это Behringer UM2. Обзор, кстати, на эту карту есть на канале. Он сейчас выйдет вот здесь в подсказках. Ну, либо в описании к этому видео посмотри. Там тоже оставлю ссылку на этот обзор Вторая звуковая карта чуть-чуть пободрее Это Roland Rubix 22 Обзор на эту замечательную звуковую карту Также есть на нашем канале Переходите, и смотрите Первый для теста я выбрал самую бюджетную звуковую карту Behringer UM2 Голос вы сейчас слышите полностью без обработки Давайте я немного помолчу Так мы услышим, заходит шум от компьютера или нет я нахожусь на расстоянии от микрофона примерно в 20 сантиметрах. Чувствительность микрофона выставлена примерно на 75%. Следующий тест мы записываем на бюджетную карту Roland Rubix 22. Давайте я немного помолчу и мы послушаем, как данная карта записывает шумы вместе с микрофоном AT-2050. Слушаем. Отлично. Я все так же располагаюсь на расстоянии от микрофона в 20 сантиметрах. Чувствительность на карте выставлена ровно такая же, как и на Behringer UM2, 75%. Давайте послушаем микрофон, включив срез высоких частот. Итак, я немножко срезал частоты. Звук пишется также без обработки. В наушниках кардинального изменения я не слышу. Что вы скажете? Напишите в комментарии, поменялся звук или нет. Давайте я верну обратно положение фильтра, но переключу аттенюатор на минус 10 дБ. Фильтр я вернул как было. Переключаем аттенюатор. Итак, аттенюатор я переключил. Был слышен заметный всплеск перегруза в момент переключения слушаем, что происходит с голосом, хотя я уже даже вижу, что звуковая дорожка ну малость подубавилась. Напоминаю все это время голос идет без обработки. Давайте вернем генюатор в прежнее положение. Итак холодный тест микрофона закончен. В микрофон установили двойную позолоченную диафрагму. Это позволяет сохранить оптимальные характеристики в течение многих лет использования. Диапазон частота 20 до 20 тысяч герц. чувствительность минус42 дБ. Встроенный атюниатор дает средств на минус 10 дБ. Устройство обладает переключаемым фильтром высоких частот в 80 Гц. Потребляемое фантомное питание от 11 до 52 В. Микрофон тяжелый, 412 граммов. Что касается диаграмм направленности записываемого звука, как я уже сказал, их три в данном микрофоне. Рассмотрим каждую из них по порядку. Кардиоида. Позволяет записывать входящий сигнал, будь то голос или гитара, только с передней части микрофона. Все, что происходит позади капсю, или с кораев, устройство практически не славливает такая диаграмма направленности подойдет для тех кто записывает вокал речь гитару или проводит прямые трансляции иными словами ничего лишнего микрофон не улавливает только ваш голос остается в центре внимания круговая диаграмма направленности дает возможность записать весь входящий сигнал вокруг капсуля нафига нам это нужно но ну, смотри у нас есть условные коля который играет на кахоне. У нас есть Сашка, который неплохо шпарит на гитаре. И у нас есть ты, Валера. Здорово поешь. И у вашей банды, состоящей из целых трех человек, есть только один микрофон. а т 2050 Что делать? Либо писать всех по одной дорожке, либо ставить микрофон по центру комнаты и записывать вас разом. Да, скорее всего, кого-то придется подвигать, чтобы он не забивал общий микс, Скорее всего это будет Коля. Колян, не обессудь. Но записывать звук таким образом вполне реально. Восьмеркой называется возможность микрофона записывать звук с двух сторон от капсуля в равной громкости. То есть вот отсюда и отсюда. Например, вы ведете с напарником подкаст. И чтобы не передавать микрофон туда-сюда, вы просто включаете диаграмму направленности восьмерка, садитесь друг напротив друга, ставите микрофон, вот, вот, вот как сейчас вот у меня стоит, и просто беседуете. Микрофон вас слышат одинаково обоих хорошо <смех> этот же режим идеально подходит для записи вокального дуэта поете друг другу в лицо наслаждаетесь Полученным звуком. В целом, звучанием данного микрофона я остался вполне доволен. Это действительно универсальное устройство, которое способно покрыть весь спектр требуемых задач. АТ-2050 наконец-то перестал бубнеть, как это было в самой бюджетной версии 2020. Детализация полученного сигнала выросла. Голос, записанный на Т-2050, звучит натурально, без искажений. Но на мой субъективный взгляд в данном микрофоне есть небольшие огрехи в плане дизайна. Переключатель фильтра АЧХ, оттюниатор и выбор диаграммы направленности сделаны не совсем удобно. Во-первых, они очень мелкие и практически никак не выпирают из корпуса микрофона. Нащупать их достаточно сложно, я бы даже сказал невозможно. Особенно в таком состоянии, когда ты сидишь перед микрофоном, поп-фильтр закрывает его полностью, а тебе нужно переключиться. Вот как это сделать? Фиг его знает. Во-вторых, когда микрофон держит родной держатель, добраться до переключателей становится еще сложнее. А если мы поместим его в другой паук, не родной, то скорее всего вообще переключить режим станет нереальной задачей. Еще один момент, который заметил не только я, но и мой друг. Мы тестировали этот микрофон по скайпу. Как ему показалось, в этом микрофоне не хватает низких частот. На мой взгляд, слушая звук в наушниках и сравнивая со своим основным микрофоном B1 Pro, ну действительно так оно и есть. Немножко низов не хватает. Скажите, как на ваш взгляд звучит данный микрофон? Все ли вас устраивает в полученном звуке? Пишите, что думаете, очень интересно прочитать. Ну и конечно же не забывайте писать в комментарии, каким микрофоном пользуетесь конкретно вы. Может быть у вас Behringer, может быть Blue Yeti, может быть AKG, может быть Шенхайзер. Шур. Да все может быть. В общем, пишите, очень интересно почитать. Делитесь своим опытом использования микрофона, как вы обрабатываете звук. Через какую звуковую карту записываете. Мне действительно это очень интересно читать. Поэтому welcome в комментарии, пообсуждаем. Ну а мы, конечно же, увидимся с вами в одном из следующих видео. На связи был магазин для музыкантов Rock н Roll. Для вас это видео подготовил я, Глеб. И микрофон Аудиотехника AT2050. До новых встреч. Пока.